Продолжаем с вами дальше. Сегодня урок номер 3. На этом уроке мы рассмотрим поступление основных средств, Вот их в эксплуатацию и загрузка классификаторов по основным средствам в программу, которые называются ОКОВ и ЕНАОВ. Итак, приступим. Открываем меню «Основные средства и нематериальные активы» поступление основных средств выбираем первый пункт поступления оборудования создать номер документа по номеру накладной который у нас есть у нас это 145 от 18 января Выбираем склад. У нас это будет основной склад. Контрагент. Заходим в папку Контрагенты. Поставщики. Климатическая компания. Договор. Создадим договор. Номер договора – 35 от 1 декабря 2015 года. Записать, закрыть. Обратите внимание, контрагент у нас подсветился таким розовым цветом. Это значит, у него что-то по реквизитам не так. Давайте посмотрим. КПП не соответствует данным базы ФНС. Давайте мы сейчас с вами провалимся в контрагента и поправим его КПП. Вот видите, тут уже ошибка. КПП не соответствует данным базы ФНС. Я посмотрела в интернете его КПП и поправим на другой. 77-24-01-001. Записать, закрыть. Все, у нас уже эта строчка стала такого светло-салатого цвета. Значит, все в порядке. Далее на закладочке оборудование. Добавить, создать. Первая у нас позиция будет кондиционер Mitsubishi Heavy. мицубиши Heavy. Модель SRK. 56. HE. Вид номенклатуры. Вот здесь важно выбрать правильный вид номенклатуры. Открываем окошко. И выбираем «Оборудование», объекта основных средств». Еди, единица измерения штука, НДС 18%. Давайте посмотрим номенклатурные группы. Показать все. Значит, мы с вами уже создавали номенклатурные группы. Э, такой группы у нас нет. Создадим новую. Основные средства сокращенно поставим «ОС». Записать-закрыть. Выбираем. Здесь тоже по кнопочке «Записать-закрыть». Количество. Одна штука. Давайте поставим НДС в сумме. Стоимость нашего кондиционера 50 800 рублей. Смотрите, программа нам уже поставила нужные счета 0804 и 1901 по НДС. Делаем, добавляем следующее оборудование. Добавить. Проваливаемся сюда. Создать. Оборудование у нас будет фрезерный станок Прома. Фрезерный... фрезерный станок Прома. Модель. ТФС. 90 оборудование здесь все правильно. штука номенклатурная группа основные средства записать закрыть выбираем фрезерный станок количество одна штука стоимость 125 тысяч девятьсот семьдесят рублей. Далее нам поставщик предоставил счет-фактуру 145 от 18 января 2016 года. Зарегистрировать. Провести-закрыть. Помимо этих документов нам еще поставщик предоставил документ на доставку и на монтаж кондиционера. Чтобы нам внести дополнительные расходы по доставке и монтажу этого оборудования, нам необходимо на основании документа поступления оборудования ввести новый документ. Выделяем этот документ и нажимаем на кнопочку «Создать на основании». Здесь мы выбираем документ Поступление дополнительных расходов. У нас создался новый документ. Пишем номер акта 146 от 18 января 2016 года. Поставщик у нас тот же, климатическая компания. Договор тот же. Дополнительные расходы. Нас... Мы сначала ведем расходы по доставке оборудования значит доставка оборудования три тысячи рублей способ распределения по сумме по количеству давайте поставим по количеству вводим номер счет-фактуры сто сорок шесть от восемнадцатого января зарегистрировать давайте посмотрим проводочки провести нужным перед этим проводочки значит нам программа увеличивает стоимость нашего оборудования на расходы по доставке в равных пропорциях кондиционер 1271 рубль это без ндс уже и фрезерный станок 1271 рубль записать закрыть Теперь нам необходимо ввести еще один документ, который будет отражать монтаж сплит-системы. Опять создать на основании поступление дополнительных расходов от поставщика. Документ 147 от 18 января. Тот же поставщик, тот же договор. Дополнительные расходы. Значит, у нас по документу идет 15 тысяч рублей стоит монтаж кондиционера. Здесь мы поставим по количеству, но количество. Заходим на вкладочку количество и отсюда удаляем фрезерный станок. Потому что у нас идет монтаж только кондиционера. Удалить. Вводим номер счет фактуры 147. От 18 января зарегистрировать провести. Давайте сейчас с вами посмотрим проводочки. Значит, здесь у нас только кондиционер, и у него добавились дополнительные расходы 12701.